Я с удовольствием хочу представить Светлану, моего преподавателя по английскому языку, какое-то время назад, которая, к моему большому сожалению, но к ее, соответственно, радости, насколько я могу надеяться, уехала в Соединенные Штаты. И сейчас, она, с дружеским визитом, она обратилась в клинику с просьбой проконсультировать, что я, естественно, с удовольствием уже и сделал. И хочу попросить Светлану поделиться отзывом, учитывая, что опыт общения с американскими стоматологами э, у нее есть, о том, как же, на ее взгляд, с точки зрения сравнения, ощущения э, подходов в двух странах на уровне пользователя, это можно было бы оценить. Ну, во-первых, хотелось бы сказать, что очень приятно снова вернуться в Россию и снова вернуться к Владиславу Геннадьевичу и клинику 32. Прошло достаточное количество времени. Это мой второй визит. Как только я приезжаю в Россию, я первым делом бегу с какими-то стандартными вопросами. И снова обратилась сюда. На самом деле, хотелось бы сказать, что клиника изменилась кардинально. Абсолютно новый дизайн. Очень весь красиво, уютно. И очень доброжелательный и вежливый персонал. Я Сразу же говорю, что это э, мое сравнение, потому что, э, например, в американских клиниках это тоже очень ценится. Э, всегда тебе улыбаются, с тобой хорошо общаются. И это вот первый показатель э, популярности клиники. Поэтому здесь мне это тоже очень понравилось. Это очень очень на высоком уровне здесь. Вот такой, скажем так, welcoming attitude. Uh, yeah, uh, на самом деле возникли некоторые проблемы, и я пришла сюда корректировать улыбку и получить первоначальную консультацию, так как на самом деле очень, накопилось очень много вопросов, и это очень долгостоящий и долгосрочный процесс. Академия Геннадьевич дал мне самую детальную консультацию, которую только я могла услышать. Абсолютно на все вопросы он ответил. Впереди у нас много работы, впереди у нас план, который позволит мне подготовиться, приехать сюда снова и выполнить всю работу кардинально от и до. И этому специалисту я доверяю. И На самом деле очень приятно, потому что, как я уже сказала, в Америке и вот здесь сейчас вот, это тоже, видимо, возобновляется, ценится некое такое доверие и дружеское отношение клиента а, и врача. Вот, я думаю, что а, за этим будущее, потому что человеческие отношения, они, вот, они важны в этом плане. И человек более доверяется и раскрывается, потому что в любом случае это медицинское вмешательство. Мы все переживаем, мы все нервничаем. Но а, когда а, вот, я, говорит с тобой, смотрит тебе в глаза, объясняет и отвечает на все вопросы. Это действительно вот, очень располагает. Очень... Слушайте, очень приятно. Очень <с приятно. И это взаимно. Я помню наши уроки. И, к сожалению, с тех пор, сколько бы преподавателя я не перебрал, вы все-таки стоите особняком. Не буду говорить о первой учительнице. Да. Слушайте, да. И я надеюсь, что меньше, чем через год мы сможем представить обновленную вот Светлане, сейчас я улыбаюсь, да, запомните меня, и надеюсь, скоро я буду улыбаться по другому Полностью соответствующие ожиданиям с учетом э, американских трендов и mm -hmm. отношения к улыбке как к визитной карточке. Спасибо.